Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами мое дело Бюро. В конце года у нас традиционная встреча, на которой мы говорим о том, какие дела нужно еще успеть завершить до конца этого года и какие изменения законодательства ожидают кадровиков в наступающем году. Сегодня мы остановимся на нескольких актуальных вопросах, наиболее обсуждаемых в последнее время. Как правило, в конце года мы всегда говорим о графике отпусков, как о наиболее масштабном кадровом проекте, который готовится в конце каждого года любой компании. График отпусков должен быть готов, как вы все знаете, не позднее, чем за две недели до начала календарного года. То есть, по общему правилу, не позднее, чем 17 декабря. Но поскольку в этом году 17 декабря – это выходной суббота, то если применить статью 14 Трудового кодекса, в этом году его нужно было подготовить до 19 декабря. Полагаю, вы уже его подготовили и утвердили. В этом году нам поступали специфические вопросы о графике отпусков, например, нужно ли включать туда мобилизованных, с которыми приостановлен трудовой договор. По общему правилу в график включаются все работники, состоящие, с работодателем в трудовых отношениях на момент его составления. Соответственно, те, с которыми приостановлен трудовой договор, тоже должны в него включаться. Согласно части 1 статьи 121 трудового кодекса, стаж для очередного оплачиваемого отпуска включается в время, когда работник не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялось рабочее место. Кроме того, работник, вернувшийся, со службы имеет право в течение 6 месяцев после возобновления с ним договора взять ежегодно оплачиваемый отпуск в удобное для него время, независимо от стажа работы у работодателя. Это закреплено в статье 351 Трудового кодекса, которая посвящена гарантиям для мобилизованных контрактников-добровольцев, с которыми приостановлен трудовой договор. То есть право на отпуск у таких работников есть, в графиках нужно включать. Если время отпуска согласовать с ними не получилось, то работодателю нужно самому определить период отпуска и в случае чего впоследствии в график отпусков могут быть внесены изменения. На вашем экране вопросы, которые больше всего интересовали кадровиков в 2022 году ближе к концу года. Это уведомление в Роскомнадзоре о работе с персональными данными, приостановление и возобновление трудового договора в связи с мобилизацией, новый порядок обучения работников по охране труда и отчеты в военкомат в рамках воинского учета. Сейчас мы остановимся на каждом из этих вопросов более подробно. С 1 сентября работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные своих работников, в том числе в соответствии с трудовым законодательством, поскольку они считаются операторами обработки персональных данных. Соответствующие изменения были внесены в закон о защите персональных данных, а до этого по закону, в общем случае, уведомлять Роскомнадзор об обработке данных работников в рамках трудовых отношений было необязательно. Но у большинства работодателей такая обязанность была и раньше, поскольку очень сложно в трудовых отношениях ограничиться только действиями с трудовым договором и обработкой в рамках исключительно трудового договора. Чаще всего персональные данные еще и передаются куда-нибудь в кредитные, страховые, медицинские организации. Обрабатываются для других различных целей, то есть, например, для пропуска на территории предприятия, ну и так далее. В общем случае, уведомить Роскомнадзор о намерении вести обработку персональных данных нужно еще до начала такой обработки. При этом, если такое уведомление, оператор уже подавал ранее, и он уже состоит в реестре операторов, обработки персональных данных, но впоследствии у него изменились цели обработки или какие-то другие сведения, которые содержатся в реестре, или он прекратил обработку персональных данных, то он должен уведомить об этом Роскомнадзор в течение 10 рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств. Формы уведомлений об обработке и о намерении ее вести в изменении сведения о прекращении обработки утверждены приказом Роскомнадзора номер 180 от 28 октября 2022 года. Обратите внимание, это новые формы, которые действуют с 26 декабря. До этой даты действуют еще прежние формы уведомлений, которые утверждены были методическими рекомендациями Роскомнадзора от 2017 года. Они там немножко отличались. Обратите на это особое внимание, потому что старые формы с 26 декабря уже нельзя использовать. Чем же отличаются новые формы? Они отличаются тем, что для каждой цели обработки в них нужно будет указывать отдельно способы и правовое основание обработки, категорию сведений и субъектов персональных данных, перечень действий с персональными данными. То есть, если вы в этой форме пишите цели обработки, например, в рамках трудовых отношений, то для этой цели вам нужно все это перечисленное будет указать именно для этой цели. Если у вас несколько целей, например, первая цель – это обработка в рамках трудовых отношений, вторая цель – обработка в целях исполнения договоров гражданского правового характера, то для каждой цели вы отдельно указываете вот эти Способы, субъекты, перечень действий, которые будете производить с данной информацией. Если вы уже ранее подавали по старым формам, по-прежнему, такое уведомление, то с 26 декабря вы вправе скорректировать ранее направленные сведения и направить уведомление в Роскомнадзор об изменении ранее поданных сведений. На сайте Роскомнадзора уведомления для автоматического заполнения тоже будут обновлены. И там можно будет заполнить их уже в новой форме, подписав электронной подписью и отправив в электронном виде, либо заполнив для отправки в бумажном виде. Следующее – это новый порядок обучения по охране труда. Он также действует с 1 сентября 2022 года. Вступили в силу новые правила обучения персонала по охране труда. Эти правила закрепляют современный дифференцированный подход к организации обучения для разных категорий работников. При этом предусмотрено, что документы, подтверждающие проверку знаний по охране труда и выданные до 1 сентября 2022 года, действительные до окончания срока их действия. То есть сейчас заменять эти документы и вновь проходить обучение, чтобы получить корочки, не нужно. До окончания срока они действуют. Обучение по охране труда проводится в соответствии с новым порядком в следующих формах. Это инструктаж по охране труда. Формы вообще-то на самом деле известны всем, просто они сейчас разделены четко, почетче. И э, каждая форма обучения, Довольно подробно описаны, приведены вопросы программ обучения, варианты этих самых программ, которых теперь несколько. Итак, следующие формы: это инструктаж, стажировка на рабочем месте, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию средств индивидуальной защиты и обучение требованиям охраны на труда по программам. Это вот все формы, в которых проводится обучение у работодателя по охране труда. Инструктаж и стажировка проводятся всегда по месту работы непосредственно у работодателя. А вот последние три вида обучения – это оказание первой помощи, использование СИС и обучение по программам – они могут проводиться как у работодателя, так и в обучающей организации или у обучающего индивидуального предпринимателя. Поэтому работодатель должен решить, сам ли он будет проводить эти виды обучения или будет направлять своих работников в обучающую специализированную организацию. Дальше мы поговорим еще о том, что с 1 марта об этом, о решении работодателя, например, если он решил сам проводить такие виды обучения, что нужно будет зарегистрироваться в специальном реестре Минтруда как работодатель, проводящий самостоятельное обучение по охране труда. Это будет с 1 марта, пока можно не пугаться, но готовиться к такому новшеству. Значит, В отношении внепланового обучения, вот в соответствии с этим новым порядком, были вопросы, задавали нам вопросы, нужно ли обучать в связи с этим весь персонал. Но нужно здесь отметить следующее. Нормативные акты по охране труда, они периодически изменяются. Вот они менялись недавно. Менялись, например, правила по охране труда. Что-то, какие-то изменения ждет, может быть, инструкции по охране труда, типовые, которые сейчас тоже должны соответствовать требованиям. И типовые инструкции именно труда, наверное, будут как-то обновляться. Их много. И вопрос о том, нужно ли в каждом таком случае организовывать с работниками обучение и проверку знаний, решаться с учетом того, касаются ли нововведения непосредственно трудовой функции работников. В частности, работодатель должен самостоятельно решить, нужно ли провести внеплановое обучение и проверку знаний в соответствии с новым порядком обучения. Ну, очевидно, что порядок обучения как таковой, он не касается всех работников, а, наверное, с ним должны быть ознакомлены только те, кто непосредственно имеет с этим дело. То есть, конечно же, это специалисты по охране труда и руководители служб охране труда, и специалисты этих служб, которые непосредственно организуют инструктажи, организуют обучение, обучают работников, занимаются то есть, этими вопросами. Для остальных, для всего персонала это не обязательно. Обучение и проверка могут потребоваться при изменении, например, правил по охране труда, но опять же не для всех, а для тех, кто эти правила охраны труда, изменившиеся, используют непосредственно в своей работе. Например, изменяются правила работы на высоте, и вы должны обучить там монтажников, промышленных альпинистов, крановщиков, те, кто работают на высоте. Вот они должны быть обучены, а остальным это не обязательно. То есть вот такой подход применяется здесь. Вопрос о приостановлении и возобновлении трудового договора. Нормы эти новые для трудового законодательства. Поэтому вопросов возникало много. То, что сейчас сформулировано в статье Трудового кодекса 351.7, оно, возможно, еще будет дополняться, изменяться, потому что правоотношения формируются, и это не окончательный, наверное, даже вариант, то, что в Трудовом кодексе. Но я хочу сказать, что там довольно подробно расписали. Все гарантии мобилизованным контрактникам, добровольцам, которые служат и с ними приостановлен трудовой договор. Там правила приостановления, там запрет на увольнение э, во многих случаях. При, при, при приостановлении есть там варианты, когда трудовой договор прекращается, но это как исключение из общего правила. В основном трудовой договор приостанавливается при призыве на службу по мобилизации, и э, приостанавливаются в это время все права и обязанности работника-работодателя. Когда рабо работник возвращается, то трудовой договор возобновляет свое действие. Работники трудовой договор таким образом сохраняют и позже могут вернуться на прежнее место работы. И эти правоотношения они распространяются э, эти правила, точнее, распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. Даже те, которые были позже приняты, они все равно распространяются на отношения с 21 сентября. Вот об одном новшестве, которое вот только сейчас, 19 декабря, было введено в эту статью, сейчас скажу. Срочный трудовой договор, это вот там и раньше было, срочный трудовой договор, приостанавливается при мобилизации тоже, как обычно, как и бессрочный трудовой договор. Но если в течение периода приостановления трудовой договор срочный заканчивается, то работник увольняется. То есть если истекать срок в период приостановления, то работник подлежит увольнению. И вот с 19 декабря добавлена еще одна гарантия, что в течение трех месяцев после окончания службы Работник, который был уволен вот, по такому основанию по истечению срока договора, он имеет преимущественное право вновь устроиться на работу к тому же работодателю и по прежней должности. Если же это место будет уже занято другим работником, то работодатель обязан предоставить другую работу, вакантную должность или работу, соответствующей квалификации работника, а при их отсутствии, ниже стоящую должность или нижеоплачиваемую работу и эта работа должна быть не противопоказана по состоянию здоровья вот такая гарантия появилась еще одна с 19 декабря в данной статье но мы остановимся сейчас не только на этом а еще и на отчетности до конца 22 года если вы приостанавливали трудовой договор то нужно подать отчет с с кодом приостановления. Соответствующие коды были внесены, и они применяются с 8 ноября 2022 года. То есть они не сразу были введены, был какой-то период, когда трудовой договор приостанавливался, а коды с ЗВТД нельзя было еще вписать. То есть форму саму. Отчет подать было нельзя по поводу приостановления что и возобновления, потому что не было кодов. И вот они утверждены были с 8 ноября 2022 года. Если вы приостанавливаете сейчас трудовой договор в связи с призывом по мобилизации, и ранее либо вы приостановили раньше и ранее не подавали, то вы должны подать. Код приостановления, СЗВТД с приостановления. Если вы возобновляете работнику, который вернулся со службы, трудовой договор, то э, нужно подать с с кодом возобновление. Если ранее, 8 ноября 2002 года, у вас эти мероприятия, мероприятия кадровые прошли, но отчет вы не подавали, то э, обещали к ответственности за это не привлекать, потому что, вот как я выше сказала, Обязанность была, а кодов не было. Вот. И, значит, сейчас, до конца года, эти коды действуют, их и отчетность можно подавать, нужно подавать. Не позднее следующего рабочего дня, а после дня издания соответствующего приказа. Такой общий срок установлен для этих кадровых мероприятий. Ссылка, которую вы видите на слайде, это материал нашего сервиса, где мы подробно рассмотрели вопросы, связанные с мобилизацией, отработали там то, что известно нам на нынешний момент, то, чем мы руководствуемся сейчас, все нормы, все разъяснения. Все ответы на возникающие вопросы по этой теме. И нужно учесть, вы уже об этом знаете, конечно, что с 1 января 2023 года вместо СЗВТД будет подаваться часть отчета по форме ЕФС-1 в связи с объединением по и в единый фонд. Будет единая отчетность, а и части ее будут подаваться в разное время. Заменит она. Ряд отчетов, таких как СЗВТД, 4ФСС и еще там несколько других. И Для каждого из них предусмотрена своя часть, которая будет подаваться. Вот вместо СЗВТД с приостановлением и возобновлением с 1 января 2023 года будем подавать форму ЕФС-1. Она уже утверждена. Теперь о э, воинском учете, об отчетах военкомат в конце года. У нас очень много было вопросов о том, э, какие новые отчеты появились в связи с мобилизацией в этом году. Так вот никаких новых не появилось. Все, что мы организации, все, что сдавали ранее по воинскому учету, все эти годовые отчеты, формы и и не годовые и там по другим основаниям. В другие сроки у нас на сайте есть на сайте «Мое дело» есть таблица с отчетами «Военкомат». Вы можете там поискать ее по контекстному поиску, набрать, например, отчеты в военкомат или отчеты работодателя в военкомат. И вам выйдет эта таблица на первой же странице. Вы можете посмотреть все отчеты, которые работодатель, организация обязана сдавать в военкомат. Вот, важно подчеркнуть, что эта обязанность по военскому учету есть у организаций, у индивидуальных предпринимателей. Нет обязанности вести воинский учет своих работников, это только в организации. В связи с частичной мобилизацией новых отчетов не появилось. количество отчетов не изменилось, и они вот такие, как у вас тут представлены. Что сдается в конце года? Это карточка учета организации по форме 18. Эта форма законодательно не установлена. Они вообще, эти формы, не установлены, как правило. Официально они вот, письмами, разъяснениями приведены, некоторые вообще не приведены, а только существуют, как разработанные, наверное, военкоматами, вот например, форма 19, о которой ниже поговорим. Вот, карточка учета по форме 18 составляется, как правило, в трех экземплярах. Один для комиссии по бронированию, второй для военкомата, а третий остается в организации. Указаний на то, в какой именно военкомат нужно ее предоставлять, нет. На практике ее подают в военкомат по месту нахождения организации. Порядок заполнения приведен в письме Минкультуры, вот, которая у вас в правой колонке, по какой форме. Письмо Минкультуры от 21 октября 2015 года. Следующий отчет – это отчет от численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе. Это форма 6. Тоже его требует военкомата каждый год. Порядок заполнения приведен в письме Минкультуры, опять уже в другом письме. И она утверждена вот, по постановлением комиссии по вопросам бронирования от 1989 -го года. Нужно сказать, что... Работодателю вообще по отчетности и по взаимодействию с военкоматами логично и рекомендуется обратиться непосредственно в военкомат. Там ему дадут и формы, и образцы, может быть, заполнения, методические всякие рекомендации. Это вы получите в военкомате очень целесообразно туда обратиться, если вы в чем-то сомневаетесь. Например, в сроках и составе годовой отчетности которые туда сдаются. Отчет сведения об обеспеченности трудовыми ресурсами на период мобилизации и на военное время – это форма 19. Она не утверждена официально, и ее подают только те, кто ведет бронирование в течение года, кто бронирует работников. Все эти формы подаются в конце года – Примерно октябрь-декабрь в каждом военкомате, точнее даже не в каждом военкомате, а в субъектах федерации установлены военкоматами разные сроки подачи. Поэтому нужно ориентироваться на сроки своего военкомата, своего субъекта. Конкретный срок уточнить в военкомате. Ну, типичным является срок, например, до 31 декабря или до 31 октября или до 1 ноября. То есть в каждом военкомате это может быть по-разному, поэтому узнавайте непосредственно там о э, подробностях с отчетами. Так, ну мы завершили вот этот вот разбор тех вопросов, которые э, должны быть решены до конца года. Есть и другие вопросы, но я осветила наиболее важные. А теперь мы перейдем к другой теме. Это изменение трудового законодательства на начало следующего года. Нужно сказать, что там не очень много изменений с 1 января. Не будет много оснований для переработки материалов ваших. Ну, Разве инструкции только по охране труда, если у вас их там много? Инструкции и правила об этом ниже поговорим. Ну, есть такие три даты, три отправные точки, так сказать. Уже сейчас известно, что основные изменения трудовому законодательству, кадровым всяким вопросам, смежным с ними вопросам, что они будут происходить в три даты основные. Это 1 января, 1 марта и 1 сентября 2023 года. Поговорим о 1 январе и 1 марта, 1 сентября пока. Оставим, потому что это еще не скоро будет. С 1 января у нас вступают в действие нормы, касающиеся трудовых книжек. Новые нормы. Новый порядок изготовления бланков и новая форма трудовой книжки. Что касается нового порядка изготовления, и обеспечения, изготовления бланков и обеспечения ими работодателей. Сейчас действует порядок 2003 года еще действует, ну вот с 1 января будет действовать другой порядок. В нем указано, как и в прошлом, в ранее действующем, что работодатели бланками обеспечивают официальные распространители, что есть изготовители бланков трудовой книжки, что бланки имеют защищенную форму, что, вернее, они являются защищенной полиграфической продукцией с признаками защиты. Немного не так сформулированы, как в прежнем порядке, нормы о том, кто изготавливает бланки. Гознак, в частности, не назван, в отличие от прежнего порядка, как единственный изготовитель бланков, то есть подразумевается, что могут быть другие изготовители бланков. Ну и вообще этот порядок посвящен тому, как работодатели могут заказать, приобрести трудовые книжки, с кем они должны контактировать по этому поводу. Что на сайте изготовителя будет, будут перечислены официальные распространители. Но сейчас на сайте Гознака, если вы зайдете, там есть официальный распространитель «Госпецбланк». Раз нас будет там вот эти вот организации, которые всегда были у нас официальными распространителями трудовых книжек, и к ним можно обращаться за бланками и впредь, и после 2023 года. А так там в основном ничего нового и не сказано. Никаких особых судьбоносных новшеств в этом порядке нет. И начинает применяться новая форма трудовой книжки тоже с 1 января. Эта форма, она будет фактически применяться только для оформления публиката трудовой книжки. Взамен, например, утраченной, испорченной, терянной трудовой книжки. И, конечно же, вкладыш. Почему? Потому что происходит переход на электронные трудовые книжки. И как нам известно с 1 января 2021 года, работники, начинающие только впервые в своей жизни трудовую деятельность, не получают уже при трудоустройстве трудовую книжку в бумажном виде. Ее заново им оформлять не нужно. А им ведется только электронная трудовая книжка. Поэтому вот для новых работников новые бланки трудовой книжки по новой форме, применяться не будут, они будут выдаваться только тем работникам, у которых уже есть бумажная трудовая книжка, они продолжают ее вести, либо они выбрали официально ведение трудовой книжки на бумаге, продолжение ведения, либо они ничего не выбирали, и у них по умолчанию осталась бумажная трудовая книжка. Но вот эта форма действует для них, если им нужно, например, оформить дубликат, они потеряли свою трудовую книжку или ему оформить нужно вкладыш вместо прежней книжки, точнее не вместо, а по той причине, что закончились страницы одного из разделов бумажной трудовой книжки или в сведениях о работе, что чаще бывает всего, или в сведениях о награждении. Все прежние формы трудовой книжки, по которым оформлены бумажные книжки работникам, они продолжают действовать, они замене на новые не подлежат, поэтому... Ничего там переоформлять прежним работникам с бумажными книжками не требуется. Еще предстоят изменения по охране труда с 1 января 2023 года, вступав в силу ранее приостановленные требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда. Вот о чем я упоминала, если у вас есть инструкции и правила по охране труда, не соответствующие вот этим вот основным требованиям, то с 1, марта, с 1 января 2023 года нужно обеспечить соответствие текстов, инструкций и правил новым требованиям. Эти требования новые, но раньше не было требований, раньше были только методические рекомендации, типовые инструкции, типовые правила по охране труда. То есть таких вот жестких требований к содержанию и форме инструкции правил до 1 января не было. И нужно немного сказать об истории вот этого документа, что с 1 марта 2022 года мы о нем узнали, они были установлены, эти требования сначала. Но поскольку работодатели в такой короткий срок не смогли все оперативно заменить и отредактировать, с 29 марта, второго года они были приостановлены и э, возобновлены вот будут с 1 января только окончательно вступают в силу, поэтому нужно пересмотреть э, ваши локальные документы. там ничего страшного нет. по сути э, каждая инструкция по охране труда ведь касается определенной должности, и само, так сказать, тело инструкции, ее суть, описание работы и все прочее, это оно не изменится, изменится форма. Нужно будет посмотреть, как изменить в соответствии с этими требованиями наименование разделов должностной инструкции и содержание этих разделов. Ну, там, например, основные. Требования, требования охраны труда перед началом работы, основные положения, там, требования охраны труда перед началом работы, требования охраны труда в процессе работы, действия в аварийных ситуациях, требования охраны труда по окончании работы, что нужно добавить, нужно добавить там пункты о том, что делать работнику, если он получил травму, в том числе микротравму, что он должен об этом заявить, сведения об оказании первой помощи пострадавшим, обязательно нужно указать, там, какие нормы СИЗ для него действует, какие там для него средства индивидуальной защиты положены, если положены, что должен работник делать, если у него что-то пошло не так, не по плану, так скажем, кому он должен, о недостатках в своей работе и о всяких аварийных ситуациях в первую очередь сообщать, по какому плану действовать. Ну и так далее. У нас на самом деле есть образец на сайте, образец инструкции с пояснениями, но он даже там не один. Мы же сами отрабатываем вот эти вот основные требования. И весь наш блок будет заменен, соответственно, на новый, обновлен. Ну, есть у нас там инструкция, например, по охране труда для офисных работников, есть инструкция для работников склада. И в них есть примечания, пояснения, что должно быть в каждом разделе инструкции по охране труда. Поэтому вы можете руководствоваться. Что-то, может быть, взять целиком из наших устройств. Взять как изобразец. Изменения трудового законодательства, касающиеся иностранных работников, они, конечно, не для всех, а для тех, кто привлекает к труду иностранный персонал. С 1 января кое-что здесь меняется, но тоже не очень многое. Ну, основное такое изменение – что многим временно пребывающим иностранцам для трудоустройства и работы больше не понадобится полис ДМС, добровольного медицинского страхования, или договор о предоставлении платных медицинских услуг. Мы знаем, что даже в соответствии с трудовым кодексом это были раньше важные документы, которые нужно было у работника проверить при трудоустройстве и реквизиты которых включить в трудовой договор. И если они истекали, сроков действия прекращался, то это было основанием для отстранения от работы. Вот сейчас в связи с тем, что многие временно пребывающие признаются застрахованными по обязательному страхованию, эти документы утрачивают свое значение и при приеме на работу больше требовать не надо ни полиса ДМС, ни работодателю заключать договор с медицинской организацией о предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику. Исключение составляют иностранные высококвалифицированные специалисты. Для них эти нормы остались как прежде. То есть им нужен либо полит ДМС для приема на работу и для работы, либо значит договор у работодателя, который обеспечивает таким работникам медицинскую помощь, в том числе в неотложной форме. Для остальных уже теперь не нужно. Большинство временно пребывающих иностранцев будут отнесены к застрахованным по ОМС. И их нельзя будет отстранить от работы, нельзя будет уволить, если срок полиса ДМС или договора о платных услугах стечет. Пересмотрены в этом смысле статьи 327.2, 327.3, 327.5 и 327.6 Трудового кодекса. Это статьи, касающиеся трудоустройства и трудовых отношений с иностранцами. Ну, это вот одно важное изменение, а другое, что иностранцам, езжающим в Россию для получения высшего образования, теперь с 1 января будет выдаваться специальное разрешение на временное проживание, РВПО, разрешение на временное проживание в целях обучения. Если работодателю при приеме на работу работник предъявил такое вот РВПО, такое разрешение, то он должен действовать в том же порядке, если ему предъявили обычное РВП, обычное разрешение на временное проживание. Тоже включить реквизит РВПО в трудовой договор. И при истечении срока действия или при остановлении срока действия РВПО тоже действовать так же, как и с обычным разрешением на временное проживание. То есть это будет основанием для отстранения работника от работы, впоследствии, если он не получит новый документ, не заменит его, то и для увольнения. В те же самые статьи, вот которые выше, внесены изменения и по этому поводу. И сейчас, до 1 января, действует обычная РВП. Позже будет действовать еще и вот такое вот специфическое, специальное РВП некоторых работников. И вот, собственно, все важные изменения января мы рассмотрели. И перейдем к мартовским изменениям. И тут тоже много интересного. И начнем мы опять же с охраны труда. И о том, что я говорила в самом-самом начале вебинара, что работодатели с 1 марта должны будут сообщать в Минтруд о том, что они собственными силами решили проводить обучение работников по охране труда, за исключением инструктажа и стажировки. Для этого у работодателей должна быть база и методическая, и материально-техническая, и помещение для того, чтобы проводить, например, обучение показания первой помощи, обучение применения средств индивидуальной защиты, и обучение по программам охраны труда, по разным программам для разных работников. Вот, у них должны быть определенные значит, подготовленные средства для такого обучения. Если у них нет средств, нет не подготовлена база для этого, то лучше, наверное, договориться с обучающей организацией или ИП, чтобы... Специалисты проводили такое обучение с вашими работниками. Работодатели, которые хотят сами без направления в обучающую организацию обучать свой персонал, должны будут сообщать об этом через личный кабинет в информационной системе Минтруда. Этот кабинет будет сформирован 1 марта. Будет сформирован специальный реестр работодателей, которые обучают своими силами свой персонал. И заполнив специальную форму уведомления, это все будет в электронном виде отправляться, можно будет зарегистрироваться в этом реестре как обучающий свой персонал работодатель. Если вы завершаете деятельность по обучению, то направляется тоже уведомление о том, чтобы компанию исключили из этого реестра. Вот такое новшество, как подобные обязанности до 1 марта работодателей не установлены. Следующее изменение по охране труда за март, с 1 марта, это упрощенный порядок специальной оценки условий труда для микропредприятий, но не для всех, а для некоторых по определенному перечню, который приведен вот в особенностях в приказе минтруда 699. Это будет для определенных сфер, например, в области права, учета, информационных технологий, инженерного проектирования. То есть это в основном работодатели, у которых нет вредных, опасных условий труда. То есть это офисные в основном такие рабочие места. Вот такие работодатели микропредприятия смогут вместе с работниками сами идентифицировать вредные, потенциально вредные и опасные производственные факторы без привлечения для этого специализированной организации и запомнить там специальные формы на каждое рабочее место и э, подать декларацию, то есть декларировать. Но при этом, если хоть один потенциально вредный фактор будет обнаружен в процессе этого, или же если раньше были, э, проводилось соуд и были выявлены рабочие места с вредными факторами, то вот таким вот упрощенным порядком пользоваться будет нельзя. Нужно будет провести соуд обычную, как и для всех работодателей. То есть в обычном порядке. Также будет новый порядок расследования учета учета заболеваний с 1 марта. Чем он от прежнего отличается? Он не очень отличается от прежнего. Там указано, что работодатели обязаны организовать расследование обстоятельств и причин возникновения профессиональных заболеваний. Причем это будет касаться как острых, так и хронических профессиональных заболеваний. И планируется большая вовлеченность в этот процесс медицинской организации, которая будет констатировать факт этого заболевания, как острого, так и хронического. Сейчас прежний порядок действует, и он действует до 1 марта. Вот то, что указано в правой колонке. С 1 марта будет действовать новый порядок. И о других изменениях. С 1 марта гражданам, имеющим судимость за отдельные категории преступлений, будет запрещено работать водителями при перевозках пассажиров и багажа. На такси, автобусах, троллейбусах, некоторых видах рельсового транспорта. Эти ограничения коснутся граждан России и иностранцев из Я. Я знаю, что кроме России в Я исход в Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Работать водителями не смогут граждане, которые имеют неснятую или непогашенную судимость, в основном за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Там есть перечни, вот в этом законе, 155 ФЗ, для разных категорий водителей. А сейчас подобных ограничений не установлено. До 1 марта водителями могут работать и судимые граждане. Также определено с 1 марта, как подтверждать работодателям уничтожение персональных данных. Факт уничтожения, как его оформить. Это приказ Роскомнадзора будет. Там указано, что при использовании средств автоматизации это и персональные компьютеры, и программное обеспечение. Все относится к средствам автоматизации. Что нужно будет составить, во-первых, акт на бумаге об уничтожении персональных данных или документов, их содержащих. И плюс еще сделать выгрузку из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных. Эту выгрузку и этот акт нужно будет хранить три года с момента уничтожения данных. А сейчас операторы сами в, связи, в соответствии со своими локальными актами решают, как им уничтожать персональные данные при необходимости и как это оформлять. Ну вот это все в основном, что я хотела вам сказать об изменениях, о планах, о действиях, которые нам осталось совершить до конца года. Благодарю вас за внимание. Поздравляю с наступающим Новым годом и до новых встреч!